Здравствуйте, друзья. Не удивляйтесь, что это видео называется синкопа. Синкопа в музыке, это смещение ударения сильной доли на слабую. <звы> Перевожу на язык моих видео. Я начал серию роликов сложного натюрморта. И, казалось бы, нужно продлить в этом ритме до конца. Как вдруг выходит это видео, в котором я буду писать другую картину. Розы на черном стекле. В общем, я разбил серию сложного натюрморта другим видео, как бы нарушив этот ритм синкопа. Почему так вышло? Чтобы прийти к сложной живописи, нужно пройти через простую. Невозможно сыграть джаз, не стерев пальцы в кровь на гаммах и этюдах. Это правило также работает и на живописи. Дело в том, что эти розы неотъемлемая часть к сложному натюрморту. Вот смотрите. После третьего сеанса, я понял, что на картине есть очень темные места, почти черные. Это под столом и на стене возле драпировки. Чтобы в следующих сеансах прийти к такой глубокой темноте, придется несколько слоев лессировки накладывать. Я слышал такое утверждение, чем больше лессировок, тем лучше. Нет, во всем должна быть мера. Все слои должны работать на просвет до холста. Какой краской, сколько еще мазать, вопросы, вопросы, вопросы. В общем, нужна чернота. Взять черную краску и закрасить все к ядреной бабушке, Ха. тогда убьешь глубину этих теней. Значит, нужна всего одна краска, которая затемнит эти участки, но она должна быть прозрачной, чтобы предыдущие слои тоже работали на результат. Есть у меня такая краска, это Вандик коричневый. Я уже работал с ней, и точно знаю, что она прозрачная и классно работает для темных мест. Есть для этого еще одна неплохая краска, индиго, только у меня ее нет. Все остальные черные, я давно выкинул в печь, и они уже, наверное, сгорели. Именно в коричневый, я и собираюсь испытать для затемнения светлого. Вопрос, зачем писать светлое, чтобы потом его затемнять? Все по порядку. Нашел я в интернете подходящую картинку которая чернее черного, рядом с белым. Это розы, лежащие на черном стекле, или зеркале, ну кто как видит. Я начал рисовать ее акрилом. Обвел контур и закрасил плоскость холста желтой краской. Акрил сохнет быстро, но я и подумал написать этот этюдик только им, акрилом. Не хотелось тратить время на масляные просушки, ведь впереди ждет сложный натюрморт. В общем, посмотрите, как я мазюкал розочки акрилом.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 Почти на полпути этого мазюканья, понял, что поступаю неправильно. Ведь краску Вандик коричневую, я буду красить по маслу. А значит, нельзя спешить, нужна масляная основа, чтобы потом не разочароваться в разнице результатов. Акрил высох быстро, и я тут же приступил к масляному письму. Перед этим сбрызнул акриловую поверхность резушным лаком. Хорошенько так сбрызнул, чтобы во все ямочки затек. Дал лаку высохнуть. Начал я сразу с краски Вандик коричневой. Замазал фон и заодно посмотрел, как Вандик закрашивает светлую поверхность. Акриловый подмалевок помог в этом. Смотрите, на темных местах Вандик почти черный. На желтой розе в отражении он дает болотную зелень. На беловатой поверхности эта краска показывает себя как коричневая. Хотя ничего странного, ведь Вандик, он и есть коричневый. Но главное, что он затемняет светлые места, хоть и разными оттенками. Для желтой розы, я использую всего две краски, кадмий красный светлый и кадмий желтый. Белилы идут всегда, чтобы высветлять эти две краски в нужных местах. Я сразу понимала, что с отражением роз в стекле будет проблема. Писать отражение в полную силу, как на картинке, можно не угадать с темнотой отражения. Тогда я стал писать отражение желтой розы этими двумя цветами, как и саму розу. Только эти краски смешивались с непросохшим вандик коричневым и сразу чуточку затемнялись. Для темноты отражающей розы я еще подмешал вандик прямо в сырую краску. даже на самой розе я попробовал подмешивать в тени этот вандик коричневый. смешиваясь с чистой желтой, он таки дает болотный зеленоватый оттенок. для листиков я смешал вандик коричневый с кадмием желтым и добавил чуток кобальт синий. зелень тоже получилась цвета хаки. У белой розы это уже серьезно. Написать белое сложнее сложного. В белом столько цветов и оттенков, что мне не хватает двух глаз, чтобы их рассмотреть. Хорошо, что уже есть акриловая подложка, которую я уже намешал всяких разных красок. Это малость поможет. Ну да ладно, не из-за роз затеялся этот этюд. Как получится, так получится. Даже если не получится, все равно получится. С жемчугом отдельная история, он тоже белый. К сожалению видео снять не удалось, думаю по фото станет понятно. Для написания жемчуга, я пользовался кобальтом синим с белилами, а для, для отражения жемчуга в стекле, также кобальт синий, вандик коричневый и белила, ну в основном вандик. Кое где рефлексы на жемчуге, кадмий красный и желтый, ну, так для красоты короче. что сами розы, что их отражения, почти одинаковые светлоты и яркости. Вот именно на ярком отражении роз, я буду испытывать краску Вандик коричневый, для затемнения черного стекла. Еще обратите внимание на листики. Я сначала сделал их болотным цветом, хаки. Затем все-таки взял травяную зеленую краску и кадми желтый. Написал их пастозно, яркими и контрастными. На листах я тоже хочу показать, как их увести в глубину темной прозрачной краской. Все, на этом сеанс был закончен, я дал холсту просохнуть недельки полторы, можно и меньше, так как в этом сеансе не использовались медленно сохнущие краски типа краплаков. Хотя нет, была одна краска, которая долго сохнет, это травяная зеленая, недельки полторы в общем хватило. Тем более, меня эта работа интересовала всего лишь как этюд. А вот не на продажу. Во втором сеансе, я беру одну краску, вандик коричневый. Вот она родная. Что он даст, мне посмотрим. Закрашиваю весь фон. Фон уже предварительно темный, поэтому вандик Дик ведет себя как черное. Смотрите, закрашиваю листики этой краской, они остаются зелеными, опять возвращаясь, ну типа в болотный оттенок, но уходят в глубину пространства. Затем, самое важное, закрашиваю отражение роз в стекле. Вижу, что затемнение вроде удалось, хотя не мешало бы еще раз пройтись по отражению после просушки этой же краской. Это придало бы больше глубины и плотности. Только я постараюсь понять с этого сеанса, чтобы больше не возвращаться к этюду. С такой затемняющей лессировкой в отражении, я убил блики жемчуга и светлые места на розах. Это не беда, я намотал тряпочку на черенок кисти и стер темную краску в нужных местах, затем взял жесткую кисть с коротким ворсом и макая ее в тройник, еще раз вытер бликовые места на шариках жемчуга в отражении. Немножко уточнил детальки на розочках, белилами усилил блики на самом жемчуге. Жемчуг вещь матовая, блики у него размытые, но очень яркие. Не хватило мне светлоты белил для этих бликов. А все потому, что тени у жемчуга слабые. Я тем же Вандиком коричневым чуточку усилил тень на жемчуге, и блики малость засветились. В общем, не хочу я больше возиться с этой картинкой, не нужна она мне. А вот Вандик коричневый я испытал и понял, что в следующем сеансе сложного натюрморта он меня выручит. Так что в музыке... Как и в живописи, иногда нужно отступать от ритма. От простого к сложному и наоборот. Синкопа в общем. Следующее видео, продолжение сложного натюрморта. Чтобы не пропустить мои видео, просто подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч, друзья.